Напольный вулканизатор с автоматическим электронным контроллером температуры имеет две нагревательные головки, которые обеспечат высокое качество работы с высокой скоростью. Вулканизация осуществляется над шинами легковых, грузовых автомобилей и автобусов. Тумба напольного вулканизатора для ремонта шин Norberg V1 имеет три удобных отсека для хранения необходимых в работе инструментов. При помощи рукоятки вы можете изменить при необходимости положение поворотной головки. Подпружение на винтовой зажим предназначается для легкой и высокопроизводительной работы. Электронный температурный контроллер исключает возможность перегрева головок, что гарантирует защиту шины от повреждений. Максимально потребляемый ток 5 А. Мощность каждой нагревательной головки 500 Вт. Температура нагрева головок 145-165 градусов. Кабели изделия отличаются повышенной износостойкостью и надежностью исполнения. Норберг – это надежное и проверенное временем оборудование для вашей работы.